Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мне Л решил подогнать охеренный посох, стаката, выбивается СРБ, предложили отдать мой посох, вот этот, я там выменял на перчатки или на что, на мантию величия вроде бы, да, на мантию величия, и вот три месяца, за три месяца в клане, походу я добился какого-то признания, Хоть я там не какой-то топ, 112 место. Ну, вы сами понимаете, 112 место там. Как бы есть люди и ниже меня, но как бы я раньше их в клане, в Альянсе, то мне отдают этот посох. Я хочу просто апнуть этот посох и посмотреть, насколько он будет круче. Походу он пришел, посох. А, вот он, вот он. Вот он. Так Никал пишет, вроде бы. Спасибо. Посмотрим. Скажете, ну, мелочи, но все равно. Смотрим, по урону он уступает. По точности, но он не точный И сразу плюс 4 точности плюса. Если сейчас я его вточу, зашел бы он на 7 бы, Б зашел. Плюс 3 интеллекта, но минус 3 крит атаки, доп урона. Восстановление МП, период, плюс 8, очень круто, очень. Эффект пробития. Вот это там, мне интересно, насколько я стану лучше фармить. Ну конечно, если ПЛС бы можно было вытащить и переставить, то что но ну, я долго вот этот ЛС ролил, то что мне такая дичь просто попадалась. Так, где-то у меня тут блесочка была. Так, это же привязка, да, это привязочка. Убрать Ну А, надо еще разблокировать Так, ну что, под подшаманим мне, давайте подшаманим Давай плюс 6. Уф, только Привязанный <связанный> Во Блессы-лессы Начнем. Первый Блэс ЛС. Два штучки. Так, давайте подшаманим. Так, опа! Урон водой. Ну, блин, без крит атаки, но увеличение урона от оружия плюс 25. Напишите, нормально? Или, блин, еще ролить? У меня просто есть. Вот он до 31 числа и тут вроде тоже с пропуска. Еще пять штучек. Но я не уверен что я славлю что-то хорошее Посох плюс 7 Сразу его заблочим Смотрим Плюс 4 точности Эффект пробития Ну а так по ЛСу Минус 3% крит атаки Ну и плюс 10% Ну я получил LSI. Эффект пробития Ну мне интересно насколько я лучше стану Пармить Плюс 3 интеллекта Это должна прибавиться точность какой у меня точности? 121. Так, экипируем. 126. Нормально? Или нет? Плюс 5 точностей. Нормально? Я думаю, это охуенно. Короче, спасибо КЛ за то, что ну, за 3 месяца можно было мне дать какой-то посох. Просто бомбочка. Ребятушки. Так, и что? А, что у него? А, это интеллект еще дает плюс атаку, получается. Еще плюс одна атака. И сопротивление умением плюс. Крит атака 81. Так. Подождите. 71. 81, правильно? Ну, надо... Ну, я теряю-то, вообще фигню-то. 2% крит-атаки и доп. урон крит-атаки. Ну, получаю точность. Я теперь начну попадать по монстрам. Если я не попадаю по монстрам, смысл мне с той крит-атаки, правильно? Так, ну вот. Ну, меня бустанули, я рад. Спасибо огромное Каэлу. Благодарочка от всей души. Вот даже... Ван Халиша скажет спасибо. Так, мне нужно потестить теперь, правильно? Я пойдем потестим. А потестим мы ее в замке, потому что кроме замка я не знаю, по опыту будем определять. Ну, примерно. Вот фиг его знает. Тут я не стоял, я там помню, я во всех местах стоял. Тут вроде нормальное количество мобов. Так, я смотрю, короче, что где-то на 0.05-0.06 прирост примерно. Но я вспоминаю, что я не заюзал баночку на 10%. по эстакаты теперь мне дает MP-тик, восстановление MP. И возможно мне не хватало именно этих 8 MP-тика. Чтобы у меня не уходило МП. Сейчас мы это проверим. Плюс баночку и занем. Так, смотрим. 4.30. Итого 0.8. При то там 0.7. 0.7. Ну неплохо. 0.7. Но ну, я думаю это неплохо Если посчитать Вот целый уровень взять 0.7 прирост это Где-то 7% с уровня да, Примерно Плюс адены Больше я начну фармить Ну посмотрим, надо тестить Так, из магии восстановления Хотел протестить Блин, он куда-то тут убежал Не туда, блин Место тут дерьмо так, с магией восстановления. Ну, пофиг. Тестим с магией восстановления. 4 минутки. Так, ну, смотрим. 4 минуты. Что-то я большого прироста не вижу. Ну, ПМП вроде уходит, но очень медленно. За 5 минут. Ну, Хай 200-200 МП зажгло. Но если на час так оставлять а потом просто зарегинивать МПМ можно пробовать, но расход руды духов но расход руды духов, конечно увеличивается как оно будет КПД, это надо все тестить так, ладно, с вами был Розе всем до новых встреч